Ага. О, все прекрасно. Все. Все, спасибо, Сергей. Угу, я теперь ну, просто экран соберу. Спасибо, хорошо поговорили, потому что никогда не знаешь что, а тут оказывается и вы специалист. Ну все тогда. Обычное дело, да, ну как есть. Да? Что ж Спасибо. Пожалуйста. Товицу, ты человеком с утра. Хорошо. Я тоже рад. Хорошо. Слова, я отключаюсь пока, чтобы не мешаться. Угу. Так, Аня. Так, я уберу демонстрацию перехода пока слайдов. Ну что?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 тракте 12 перстной кишки составляет практически сто процентов так как обеспечиваются многие свойства этой смеси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 Именно гипоксия – это фактор развития новых опухолей, опухоли, чтобы опухоль была связана с кровеносной системой человека и получала питание. И на фоне гипоксии как раз, как раз растет сосудистая почка из а, опухоли и встраивается в кровеносную систему. Да. И что касается бетулина? Да. Посмотрите, это тритерпеноид коры березы. Берут бересту и специально получают из нее вот такой а,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 Кассы, повреждения печени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 Субтитры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 Также бетулин оказывает и гепатопротекторное действие. Это связано с тем, что поддерживают ферменты, обезвреживающие системы печени, оказывает высокую детоксикационную активность. Это еще одна точка такая применения, область применения бетулина, назначение препаратов, при, в частности вирусных гепатитах. Действительно описаны такие эффективные препараты, когда это и противовирусная, и гепатопротекторная. Кроме того, нормализует желчоотделение.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 это почек. И это тоже очень важно для профилактики старения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 которые Мисс представляет, это эффективные и противовирусные, и гепатопротекторные средства.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 от 3 до 6 недель и можно делать перерывы одну-две недели, а так бетулин может назначаться длительно и практика такого применения длительного применения препарата бетулина у наших коллег есть противопоказания индивидуальная непереносимость компонентов препарата очень важным для нас является состояние печени. Часто печень страдает под действием лекарственных препаратов. И как мы видим, на фоне токсических повреждений печени доля медикаментозных повреждений она возрастает. Это применение антибиотиков, это применение гормональных препаратов. Очень-очень многих противогрибковых, очень многие препараты метаболизируются в печени. Но нередко печень при этом уже может быть не очень здоровая, нагруженная. Снижение отделения застой желчи отражается на состоянии печени. Поэтому поддерживать печень нужно обязательно. Это функциональный напиток, то есть поддерживающий функции различных систем организма. Как мы уже сказали, имеет уникальную технологию производства и состав, потому что это уник... Технология получения мицел для повышения биодоступности вот этих самых маленьких-маленьких шариков и предназначена для применения внутрь женщинам и мужчинам. Но, как мы сказали, есть разные заболевания печени. Но часто печень нужно поддерживать, не дожидаясь заболеваний. У человека может быть не быть жалоб, но при этом явление хронического холецистита. не быть жалоб, но при этом изменение эхогенности печени и УЗИ. Вроде заболеваний нет, гепатита не переносил, отравлений препаратами гепатоксическими не было, но печень со временем изменяет свою структуру, изменяет свою функцию. И мы видим, это происходит с возрастом. И, конечно, печень страдает при воспалительных заболеваниях. Печень страдает при пневмониях в частности, при заболеваниях почек, потому что она там имеется определенные иммунные, определенные воспалительные компоненты, которые отражают общее воспалительное состояние человека. Клетки Купфера в печени отвечают выработкой ферментов в ответ на появление в крови микроорганизмов, проявление метаболитов микроорганизмов, например, при пневмонии. И в ответ на активацию клеток Купфера, то есть а, сносоидальных макроферментов, мемокр макрофагов, тканевых, да, макрофагов, собственных, по сути, иммунной системы печени. Приходят другие воспалительные клетки могут повреждать эту печень. Поэтому может быть желтуха, паренхематозная желтуха в виде гепатита при, например, пневмониях. То есть, кажется, у человека воспаление легких, а при этом он желтеет. У человека пилонефрит, а при этом он желтеет. Печень очень чувствительный орган, ее нужно поддерживать. И видите токсические повреждения, вирусные повреждения. В ряде случаев в случае алкогольные повреждения сопровождаются гибелью гепатоцитов, и нужно назначать растения, которые будут поддерживать печеночные клетки в таких неблагоприятных условиях, поддерживать цитоплазматическую мембрану, устранять окислительный стресс. Конечно, это очень важно. Поэтому в состав средства гепатик-комплекс входит масло расторопши, натурально первого отжима, содержащие и лигнаны, содержащие жирные кислоты. Входит витамин Е, входит соевые фосфолипиды, оливковое масло, и пищевой глицерин. Вот такая интересная форма улучшает функционирование печени. Что касается масла расторопши, это такая липидная субстанция, которая обогащена различными веществами. Это касается всякого растительного масла, но состав каждого масла уникален. В масле расторопши отмечаются флавоноиды, потому что это жирорастворимые вещества также обладающие высокой антиоксидантной активностью. Флаволигнаны, вот вопрос вопросу о сельмарине, это хлорофил, это каротиноиды и, конечно, комплекс ненасыщенных жирных кислот. Масло расторопши получается путем отжима семян. И вот здесь как раз семена нарисованы. И сам шрот расторопши после получения масла, конечно, тоже обладает детоксикационными свойствами. Его добавляют, например, в кашу, вот в йогурт. Тоже для поддержания печени. А масло является более сильной субстанцией. Это мембраностабилизатор в отношении мембран клеток печени. Так как предотвращает активацию процессов перекисного окисления липидов. И показано, что масло расторопши способствует снижению маркеров системного воспалительного перекисного окисления липидов, в частности, малонного альдегида и диеновых конъюгатов. И показано, когда даже солнечный ожог и уже сопровождаются увеличением количества этих об... веществ в крови. Это вредные вещества, они могут повреждать почки. И кажется, у человека воспаление, у, у кого-то пневмония, у кого-то гепатит, но на этом фоне появляется белок в моче, появляется кровь в моче, появляются фосфаты в моче. Это говорит о том, что почки страдают на фоне воспалительных процессов, а страдают они как раз от вот этих агрессивных молекул, молоновый дельдегид, диеновый конъюбл. Вещества неполного окисления мембран мембран под действием каких-то агентов. Что мы можем видеть в анализах на фоне применения масла Расторопши? Если у человека есть повышение уровня маркеров цитолиза АЛТ-СТ, то эти показатели снижаются потому что препятствуется разрушению гепатоцитов, и печень входит в свои границы. Она так, по сути, не вытекает в кровь. Это очень важно. А также происходит стимулирование белково-синтетической функции печени. В частности, это показано при токсическом гепатите, когда поддерживается уровень общего белка и нормальное соотношение белковых фракций. Потому что, как мы знаем, изменяется соотношение альбуминов, глобулинов, Крови при воспалительных процессах, что отражает тоже воспалительные изменения в печени. Мы уже сказали о важных антиоксидантных функциях витамина Е, но здесь в этом препарате есть витамин Е и витамин А, провитамин А, точнее каротиноиды. Мы знаем, что каротиноиды содержатся в моркови, они жиржестворимы, и как раз нужно использовать мицеллярную форму, чтобы повысить биодоступность жиржестворимых витаминов. Видите, способствуют поддержанию эффективности противоокислительных антиоксидантных систем, оказывает мембран стабилизирующую активность и препятствует перекисному окислению липидов, орхидоновой кислоты при воспалительных процессах. То есть мы получаем такой универсальный противовоспалительный гепатопротекторный препарат. Как нужно его применять? Применяют его... Это масляный раствор, независимо от приема пищи, но лучше относить от еды, то есть не сразу до еды и не сразу после, а именно до или через два часа после еды. Применяют отдельно или добавляют в любые негорячие жидкости. Прием 2-4 раза в день. Это тоже хорошо до вечера, до 20 часов. И доза, как и в отношении многих препаратов, тоже 1 мл, в данном случае 1-2 мл, это профилактическое доза. Если сейчас имеется определенная нагрузка на печень, или человек хочет сезонно поддержать состояние печени, например, зимой, тоже очень важно, или, как мы сказали, после солнечного ожога, или после приема алкогольных напитков, конечно, это важно. В одном, в одном флаконе 30 миллилитров, и как раз при приеме в 1-2 мл хватит на 15-30 доз. И также ежедневная профилактическая доза для людей весом около 50-80 килограмм, на самом деле 80 и более, может быть увеличена. Это 2-4 мл. И опять же, это доза для усиления эффекта, если у человека сейчас в анализах отмечается повышение уровня АЛТ, АСТ, ГГТП. Это касается еще повышения щелочной фосфатазы, к сожалению. И в курсы применяются одна упаковка, это примерно две недели, один месяц. И затем около двух недель можно сделать перерыв. Противопоказания – это индивидуальная непереносимость компонентов препарата. И мы переходим к третьему препарату. Здесь появляются новые компоненты. Это живица с кедровым маслом, это амарантовое масло и льняное масло. Мицеллярный препарат иммуноактив комплекс.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 к метаболитам сквалена, сходным веществам по химическому составу, вот такую состроенную структуры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 и живица выделяется на месте повреждения коры хвойных деревьев. Если вы идете по лесу, то, конечно, вы можете найти вот в живицу на многих-многих на войнах. Это могут быть елки, это могут быть сосны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 Палочка, это сальмонеллы, это стриптокок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 о or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 про про, -про профилактику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 Достаточно высокое йодное число ольняного масла. Поэтому обязательно нужно сохранять его от окисления. И как раз оживиться способствует этому. Масло амаранта за счет сковалена способствует этому. В масле содержатся фосфатиды и вещества из типа слизи. Да, и количество, вашей... конечно, потому что мы знаем, что семена сами по себе слизистые. Они мутнеют при заваривании кипятков. Небольшое количество воска из оболочки семян. Светло-желтый или коричневый, запах специфический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 Разные биологически активные вещества добавлять в мицеллы для повышения эффективности свойств биологически активных веществ. Мы с вами будем еще встречаться, я думаю, и мы расскажем вам еще про возможности мицеллярной терапии в медицине при оздоровлении, при различных заболеваниях. Вот. Я желаю вам здоровья, я желаю вам счастья. Вот. И чтобы вы, конечно, учились и любили лекарствами растениями, биологически активные вещества, потому что это действительно целый мир. И сейчас этот мир как раз для нас открывается все больше и больше. Угу. Все, Лен, хорошо. Все. Что надо выключить теперь запись. Сейчас запись выключили. Ага, так. Угу. Uh, сейчас остановить запись. Пауза. Так, куда же нажать-то? На, uh, остановить запись, да?